Это Бишенкул Лиг, гражданская активность по физике. Со мной сегодня Абдаджалалов Нуртелег. А, привет, Нуртелег. Что ты думаешь по поводу экологии во всем мире? Ну, я думаю, что экология в последнее время стала такой очень важной темой, очень важным аспектом жизни уже. Ну. Понял, понял. Хороший ответ в плачевном а ли состоянии в плачевном ли состоянии в нынешнее время экология? Ну, думаю, пока что не на все 100% а там на 50-60%. А ты о чем? Ну, что ты думаешь об этом? Ну, наша экология сейчас э, не в очень хорошем состоянии, ведь все наши океаны по ушу в мусоре, в нефти, рыбы кушают мусор, также люди дышат, и с этим воздухом в организм человека попадает пластик, и некоторые дети рождаются уже с частичкой пластика внутри. Так что это очень плохо. Интересно, а у нас есть пластик в организме? Uh, у нас тоже, возможно, есть пластик в организме. Uh, как ты думаешь, как можно помочь нашей экологии? А, ну, во-первых, это... Надо избавиться от вот этого. Уже перестать вот, вот этим пользоваться. А что использовать вместо а, этого? Вот это использовать. Так как ты покупаешь такую бутылку и пользуешься им всего лишь день. Или там... Пока не допьешь это и выбрасываешь мусорку. А этим ты можешь пользоваться хоть в вечность. Всю свою жизнь и даже передавать своим детям. И не все будут пользоваться этой бутылкой. Она может быть вечной. Это очень сильно может помочь экологии, Полностью. А также изменить образ жизни и менталитет людей. Полностью если, с тобой например, согласен. Например, в Европе. А какие еще способы решения ты предоставляешь? А, ну, как мне кажется... Мы в магазине, когда мы берем продукты, мы можем носить с собой шопперы из экоматериалов, а не каждый раз брать пакеты. Пакеты сделаны из пластика, также мы тратим по одному-два сома на эти пакеты. А если мы не покупали бы эти пакеты, мы могли бы в целом накопить хорошее состояние на, эко... на этой экономии на пакетах. А разве пакеты не бесплатные? Пакеты не бесплатные. Не знал. Вот, вот. Теперь будешь знать. А... Да, пожалуйста. Ну что ж, наше время подходит к концу, так что. Я думаю, что можно было бы еще даже продолжить, Но так как у тебя есть ограничение по времени. Мы на этом заканчиваем, наверное. Но мы же будем разговаривать об этом и дальше после записи конечно конечно это очень интересная тема которую стоит и стоит обсуждать